на канале Asma Day Play. Мы продолжаем играть в Готику 5. Стой, ну иди назад. Могу купить Нет, не могу. Ладно. Ух ты! Давай послушаем о чем Эй, hey, what's Майкл, hey, стряслось? Слушай, мне нужны деньги, чтобы заплатить за дом, который мы разнесли. Так, Набираем людей, понятненько. Будешь Конечно, буду. это не но... Я думаю, что начать то Спасибо. Может быть, свои собственные Свои собственные... работы. Так... еще My buddy Lester will get in touch with details. Мой приятель Лестер свяжется с тобой. Да, без проблем. Ну а. Вот у меня что-то... Ничего нет. Что у тебя есть? Где-то одно припрятано, Заданница. Ну давай. Посмотрим. А, это я в своем гараже, который я купил. Ну давай. Показывай меня. Или это мой дом? Это мой дом. А, я раз не купил вот этот гараж. А, это не гараж вообще. -chop. That's a big... Что у нас история? В данный момент вы не выполняете yeah, никаких заданий. Зачем мне этот чоп? Давай-ка вот сюда съездим, узнаем, что это такое. Good job, good job. Here, boy. Get inside, chop. Залезай. Давай, давай, давай, давай. Залазь. <laughs> Поедем собаки, на кататься. Так. For hey, что будет садиться вместе с Фрэнклином, так? Понятно. Итак, давайте поехали. Посмотрим. Что нас ждет, что нас ждет. Так, нарушаем. Пишем. Блин, поверху что Вообще не жалко. мать, да, твою шмать не на то нажал, да, что ты будешь делать? Давай. Залазь. Йо, in, Человек с комаркой. Может, мне электроник нахуй? Еще... О, вот эту маленькую машинку юрку надо брать ой, -ой, ой как вылетел Что ж, до них хрена Вот так Моя твою мать Никак. ну ладно а то, наверное, обс сжирает Нет, тут прическа меня не интересует меня интересует по моему вот здесь вот с фотографом то кстати надо ездить в этой части точно не помню ну, да что уже играл хотя бы сам интерес как из чистеть типа. значит нарушают да какие-то авторские права что ли что мотоцикл давай посмотрим что у тебя а вот фотограф гребаный только о нем вспомнил, кстати, вот смотрите, какое совпадение что ты несешь? я смотрел блюзлика кого-то там знаешь, некоторые ставят записи и выдают тебя вот так? Я тебе решил, что oh, ты shit, козел? Sorry, Подожди, я you know? I mean, тебя не прощу. Он же это его личное дело, no. оставь их, засранец. Не, я нашел лицемерие. опять Пепси проехала. Вот это, кажется, скрытая реклама, это все, кто спонсировали, что ли? Все это дело. А, слушай, чем такой лицемер можно учить наших детей? Понимаешь, о чем я? Это превошенство, я тебе запутчу. Ну, понимаешь, они что богами себя возомнили, да пошли нахрен. Ой, я даже треп того слушать не хочу. Поехали. Садись. Go, go. Right давай, давай, постарайся сбоку к лимузину. Давай, посмотрим. Get in there! I got nothing here, man! Let's go! Get in her face, man! Давай. Времени тебе должно хватить. Хватило? Не верю! Она чувак! Ну давай попробуем! Ты ангел! Ангел! Не хренат, потом расстрелял. Я мелкого like не знаю. Силиконовая меряха. О, man, no wonder this whole town's in В этом городе похоже все свихнулись. Очень oh, Сейчас точно вы... подезжаем. Fuck you, Beverly, о, нет, нет, это тот нижнебедрый Мэдисон. Шит, он получает деньги. Где твоя достоинность, чувак? Мы не можем, Миранда. Мы не можем позволить ему украсть мою девушку. Получи свою попарацию. Держись. Держись. Держись. Я Держись. Держись. Держись. Держись. Держись. Держись. Держись. Держись. Держись. Держись. Держись. Держись. Вот Whatever you do, do not lose them! Come on, come on. Пишем, We might do better if you пошустрее будет What are да что я мать pictures to the fucking road Madison now grow up and get a boy's name так. okay buddy let's get out of here I'm already late for another stakeout вот не... there's вообще... a the courtyard in yeah, Drop me there and you can keep the bike because well, I сейчас, after my people Look after, yo, people I know when a ride is hot If this is your bike, then I'm the fucking poke, dawg. Okay, okay. Don't ruin the vibe. Mr. Pushoshi. I think I got um, a decent shot of Miranda back there. So we thought the bike would cover your share. I mean, yeah. I did do all the work. Man, I probably shouldn't talk, dawg, but this is one up line of work your ass in. It's about staying true to yourself. Right, it's been an education, dawg. Look, Делай мир лучше, no. давай. Люди должны все знать. Потрепанные любовники или тот факт, что ее там. Они должны знать все, все об этом. You, Я буду ждать тебя. Господи, на ну что я подрядился? Как это низко! Да давай. Ну ка. Хочу посмотреть, что там на здании. Для чего тут все это сделано? Чтобы я мог куда-то прийти. Правильно? Так, ну-ка. Смотрим, что у нас по какой. Статистика, история, да нет, карта. Это что такое, Тоня? Чудаки и прочие незнакомцы. Ну-ка. Давай-ка, сам с крыши Так, Как-нибудь доберешься до дома. Ну, а я, в принципе, тоже недалеко нахожусь. Бухал, что ли? Непонятно. Непонятненько. А. Вот так вот. Вот так вот. Ой, да ладно давайте-ка пойдем где у нас перехват специально подразделение Вау. давай организация ограбления вот сюда нам надо вечер сиськи мять хорош собирайте снаряжение для ограбления выполняя подготовительные задания как только все будет собрано получить доступ к новому заданию все понял подожди это мой дом что, да? где я живу ладненько Пока колодками еду Сюда. Немножечко вот сюда. Давай, давай, давай. давай. Молодец. А ты не гонщик, ты, по-моему, убийца или другого будет. У тебя какие-то суперспособности есть? Ничего не знаю. уже не магазин, а пока мы туда да. рано. На. Подожди, подожди, подожди, подожди. все соберешь. Что это за организация, если, ни хрена, не, не организован а -а -а! ты... а -а -а! Какое чувство, что этот объект движется? А он движется, реально, смотрите. Блин, я даже не знаю, как тебе перепад. Давай-ка вот так вот. Так, так, так, так, так. Ехай, ехай. Да, ч ж я тороплюсь-то так? -то? -мо. Не на карте-то, блин, как-то ерундовина получается. Не могу так смотреть. И туда, и сюда по траве ездить и скользят так уже близко это где-то вот недалеко только вот пониже или поверху ладно я пониже Автомобиль спецназа. Подожди. Эй. Я не понял, обортовать что ли надо? грузовик доехал до станции а он не должен доехать до станции все понял будем вести обстрел ну что ж поехали так. на Move! Hey! Ah, садимся, oh уматываем. какие заносы вот и тачки, ёш, понимаешь? Надо было не гретенка сажать-то. Не сейчас. Что это? Не сейчас. Не сейчас я сказал. Где читай, иди учи. Наяжусь очей. Да, Мое ее, самый бесячий. Что за подготовку того, чтобы негритенком было бы угонять. Легче мыши, это а еще проще грех. туда-то вылезть. Ну так, я не оторвусь. А, прям вот сюда. когда еду машину свою грудную хату. прятаться то не получится не знаю почему бы игра так обусловлено что они меня находят поэтому только небольшой шанс Ждите. Что же как-то увидели меня то? Иди ты нахрен. Ой, я сейчас выйду, я тебя расстреляю. вот так вот. да ё-моё Машины, правда ну ни хрена не осталось ну, ничего страшного мне подождать звездочки уже бегают. скоро исчезнут ждем еще и пригнулся Давайте, исчезайте быстрее. Хочусь, что пешком идут. Нет, все. Ух! Так, я не хочу с вами связываться, попадаться или еще что-то. Мало ли какая функция у вас скручится. Да ⁇ -мо ⁇ едем так, в ремонт ее что ли отдать? Ладно, пока никаких ремонтов такое палевое если по пути только попадется то починить ой кошмар. еще что не ну машина крепкая да досталась не зря на спецназовской какая-то там Сюда. вертолет ладно отстал нахуй Я сбивать приготовился машина такая по городу ездит, такая обстреливается полымали еще ночью реально я вам дам поспать страшно а, вот впереди, смотрите где-то ну-ка заехать надо чтоб не отвлекало это ну давайте вот это все модифицировать, починить то можно починить покрасить такие жопушники а тащи я вот на такой Аж не начнила что-то хрень неповоротливая штука страшно сам испугался модифицировать Я пока все тачки встраивают которые пытаются зачем ты раньше хотя да, все самое дорогое крутящиеся диски там туда сюда сюда ну там конечно играл просто время убивал и проводил так, на прохождение поскольку поскольку сейчас я играю на прохождение без всяких модификаций Сюда. немножко осталось я даже вспомню этот поворот Давай. белый туман похож на обман частями была такая подгрузка частями. Такая. такое впечатление прогружайся вот так а что у тебя тут своя что ли есть помрот на сделал лестер я так тем рифл остановлен так куда все готово заходи внутрь останы тебя вызвали вот так ослабил день прошло сию right. ну, прошла неделя я зашел в эту операцию так ваша маленькая операция на выполняем план работаем быстро cool. и без суеты если вас поймают из меня это никогда не было мы друг друга не знаем ясно мы все очень внимательно прикинули. Изначально схема была сложнее, но расположение магазинов, удобные выходы и недостаток охраны позволяют предположить, что простая схема подойдет лучше. Мы отключаем сигнализацию, затем входим через главный вход. Охранник будет слева. Устраняем его, а через 15 секунд появляетесь вы. Особое давление на персонал. Клиентов просто держим в углу один человек контролирует толпу а, а я и чистим витрины все должны знать 90, сек... все, все нужно знать 90 секунд все нужно за 90 секунд я выйду пешком вопросы luck, удачи поехали поехали а теперь я значит вот этот чувачок сядьте в фургон да без проблем кошечка господи the эту кошечку там я вторая зачем нам да? фургон полиции кто бы мне объяснил или мы на нем будем уходить потом Стрелять-то может и не придется. Мы что-нибудь получаем серьезного преступника. Моя жизнь свободная. Понимаете, все уже кажется в ваших руках. Это мы хотим думить о. Это мы хотим думить о. Это мы хотим думить о. Это мы хотим думить о. Это мы мы Это That's good money, money doing, doing it. it. Enough to spend a, a long time a not doing it. I hope it goes without I saying. I know a lot, of lot of people. People. Anyone yaps about me or any of you? Nah. Don't. He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? He? And I met this dude right here, Michael, man. <laughs> And he turned me on <laughs> to this so, no, man. So, well, hey, you, you know what I'm saying? I'm it. I'm gonna read it. I'm gonna read it. I'm it. I'm gonna read it. I'm I'm I'm gonna read it. I'm gonna read it. I'm gonna read it. I'm gonna read it. it. I'm Ух ты. выше уровень их навыков, их гонорары при этом не повышаются. опять же, Надо суету наводить. На месте ими возякаться. Так, мы приехали. Ну, тачка чуть-чуть подбита. Место чуть-чуть не прогружена, так понимаю? Так. <laughs> Все правильно, я понимаю. Ну? Чего ждем-то? так Ой! Ой! Послал саблями это. Let's go, let's go. Don't be stupid. 50 seconds. All right, Давай, stand 40 seconds. All 10 секунд! да? Хорошо, это наш таргет! Снимай, увидим, как много мы сможем! Снимай минут! Так, за последнее время, двигайся! Снимай муку! Иди! Отдохни! Будьте уверены, что это один из них. Я увидел тебя в реке. Давай. Поехали! Ну чё, серьезно думаете, что я так же умею? А я то за какие хером с вами поймал? Вот, да? Не рано не упустить нас из виду. маршрута сначала просмотреть двигаемся -то -то по трубам откуда копам то знать как мы двигаемся как давай ну вроде неплохо можно использовать для маневрирования, например. Они я его проиграл Но я же куда-то приехал откуда хоть буду так понятненько Да опять туда же нахрен. Бля. Так? Они куда-то спустились. вот они они неудивительно что я их потерял в прошлый раз сзади сзади. только вперед разум завет ну-ка подожди Сейчас настройки переделал. так клавиши в данный момент так изменить не могут быть применены вы хотите продолжить изменение если вы будет нет вернусь. так так здесь пешком мне это не надо любой транспорт мне надо кнопку поменять Все, будь здорова Вот так. так. Они нас там ждут уже. Да, ⁇ -мо ⁇ надо быть. Shit, man, Это, man, мы мы Я здесь, продолжай ехать! Да! Да! Да! Another cop car. Keep going. To the other side. Right. To the other side. the More heat, guys. Watch out. We're still shooting. Before we attack the convoy of cops. I use Вроде всех сбросил. Все. Right, we got a Залезай! Первый. А ничего, что я их растолкал своей махиной? Lester's around the corner at the lock Гораж углом. Так, совершать свои, нав... а, свои навыки. А так усовершенствуют свои навыки. Ладно, скажем, ограбление нашей банды становится лучше. Ну не знаю, я как бы на них так бы особо и не рассчитываю. Мэй, oh, вроде продавал. Просто рассказывал, не просто Я тебя на самом деле. Мы справились, поняли, да. Конечно, поняли. Давай, Ну, двери нету, поэтому. Уж простите, без дверей будем. Uh -huh, Нам нужно рассеяться. Так, когда товар будет продан, я пришлю инвестошку. Несилая, благотельца. Мы уходим, и постарайтесь не светиться. Hey, good, you, Lester, ah, молодец, неплохо поработал. <rquote> right, молодец, чувак. Hey, я Thank знаю. Нам с Лестером нужно кое-что обсудить. А потом, может, заскочишь ко мне. Подпразднуем, хорошо? Хорошо. Ну да лестер как бы ты не подвел нас не помню как конечно ситуация складываться ну Но... вот тут вот, концовочка мне нравится кого-то в этом гасить будем не помню только кого ограбление ювелирного так мне поливать если у тебя for? деньги, понимаешь? Then, Мне вообще не нужны now, деньги и не были нужны никогда. Ну, ладно. Nice, right? Когда ты позрослеешь, перестань искать легкие пути. Well, Где I'm ты? Средь клубе. Ну да, что это такое? Я изменюсь, честно. Да сейчас я изменюсь. You never had like this, Вау, это у меня отдастся. So так, вас приглашают поучаствовать в первом конкурсе фотограф-любитель Сан-Андреаса в Сан категории привода. А. У меня денег, Мария. ладно Ты не нехти. Давай, yeah, пойдем. Посмотрим. Итак, so любуемся. Так как здесь камеру-то менять? Так. Вы так показать симпатию, ласкательность, касателься, тут с ней сидеть, чтобы ваше движение заметил лучший балл. Так. Так, чтобы осмотреться, сменить ракурс. Yourself, okay? Да, конечно, конечно. Так, а где тут? Вот так. Man, you got it all: peach body oil, fake guns, hair Wow. <laughs> Keep telling me how great I am давай давай hey your asses hot вот так вау вау I love your tattoos baby really cool. Татухи, татухи. Keep doing what you doing, baby. You fine. Да, да, Man, you got it all: peach body oil, fake guns, hair extension. Gee, I love it. Keep telling me how great I am. What <laughs> вот как круто. Hey, your ass is hot. Я бы тебе сейчас еще денежка. Really Такой функции cool. здесь нету сейчас. Keep doing what you doing. Вся извертелась. Посмотрите, hey, симпатия-то повышается. Man, Давай, Ха, искать. Keep telling me how great <laughs> Я этот пришел, что пришел? Hey, Все? Just one more dance, you know you want you feel about making this a three-way? Давай. Господи, вот развлекало. Really cool. Лапай. Yeah. Не трогай, конечно, не трогай. Стараюсь, не трогай. Смотри, как Вот так вот они могут. Oh, I давайте, давайте. Вау! Wow. Right hey, давайте Hell yeah. <laughs> После танца ну что ж, ладно, Не буду разочаровывать своих зрителей конечно двинется. давайте я с вами. Man, я это не должен пропускать. человек не поймёт. oh yeah. шоколад. Uh -huh, да. А я вот здесь просто беседы веду, tattoos, разговоры really разговариваю. Cool. Вот этот успел идти другую зален. Yeah. Прикольно. Ладно, do. не будем затягивать. Сколько он там еще пару раз, да, должен отойти? Симпатия пич, симпатия инфернус, симпатия пич. Разговор разговариваем. Oh, yeah. немного осталось. Oh, так до конца танца я не смогу, да? Жди там. Жди там, я говорю. Okay, с вами, ребят. Я really cool. за, за розу За розовую татуировку. Давай. Бейби, hey, you так пару да, oh, комплиментов еще ну, так, чтобы place? закончить еще один танец, чтобы предложить поехать к ней. Sure. Все поехали Чего ждать-то? А, на минуту там ждать будет. Хорошо. Чтобы войти в меню. Не надо мне выходить в меню. Так, это туалет. Все, до свидания. Дождь. Блин, я забыл уже точно дождь жили поживешь? А только будто снег с дырбм идет. Ничего страшного. А. Или мне модернизировать немного свою тачку. Чтобы колеса не скользили, колеса. Хорошие взять. Так не жалуешься. Все устраивает. Ага. Немножечко сюда, а. да? О чем вы там разговариваете? Я не знаю. Вот well, ты могла бы уже в машине приступать. Ну, правда зрители бы не увидели нечего я уверен многие хотят посмотреть еще как по твои выдающиеся данные как ты поешь как... глубокий горловой Так ладно, like well, по Блин, как ты далеко до работы? Как до работы добираешься? Как далеко живешь? Так, ладно. Ничего страшного. Сойдет. еще где-то на, выс на высотках живет. Вот двигай, что ты встал? А вот ты ждешь, чтобы припарковался. Господи, еще и дом-то не окажется. Ну, конечно. В доме У меня с тупой Ух ты, мама, не горю. Иди сюда, не стесняйся. Вот да кто стесняется. Конечно, пойдем надо было подругу тоже брать и только это без нее mm, yeah. так, oh, я не помню, cool. что закидал э, это, это одно разочарование ребят, ну, реально, я думал, вам покажу. Ой, даже в Готике 2 и тут повеселее было ладно новый контакт так, едем вот на М. Сейчас посмотрим, что то, что, -то или что? Во что это я так уехал Минус 40? Почему? За что? Кто-то с меня содрали. Атак, ам, а так, там... А! уже за гено? А, фантастическая винтовка появилась. Ну ладно. Так, я пока не нуждаюсь. Ну надо пополнить, потому что вдруг снайперка появилась, а я и не в курсах Где ты? Вот как обещал, пришел. Ч ⁇ так? Ну что, порядок? Ага, порядок. Все почку. Я уже полюпался все so почком. Короче, слушай, брюлики у Лестера. Он знает парня, который даст по 50 центов <coughs> за доллар. <coughs> <coughs> То, <Черт>, когда рассматривается со своими психологами, нас уже может останется даже. Зрогнули. Да так, конечно, надеюсь. Это ограбление. Любой ту статую достиг, о чем ты только думал? Дэви, давно не виделись. Как же, Тревор, если этот псих догадался, нет, узнай, что ты жив. Он тебе устроит Армагеддон. Ты что от него не беспокойся, Тревор мертв. Наверняка. Там уже я здесь совершенно ни при чем. Даже не знаю, о чем ты вообще. Правда? По предварительным оценкам общая стоимость украинства драгоценности обращали колес около миллиона долларов. спастись от грабителей. Но я просто работал и сказал ему, эй, убирайтесь отсюда. Да, конечно. третий. Вот что вы хотели увидеть. Ну, в другом ракурсе и с другими людьми. Напугали меня, короче. Итак, возвращаемся. Так. Now, хочешь затянуться, дорогой? Так, ну-ка вали, давай. Trevor, baby, you wanna, you wanna хочешь покурить? Do it, do не надо, Trevor, не надо. Ты Я do тебе обращаюсь к him, так, хорош, right. я